Дорогие друзья, всем доброй ночи. У нас который час? Ну, без десяти три. У меня немного уст... уставший голос. Но в любом случае решила вам кое-что подарить. Потому как, в принципе, я уже не раз дарила такой ритуал. Но... Таких ритуалов мало не бывает. Каждому подходит свой вариант. Долги. Я, наверное, счастливый человек, потому что я не брала кредиты, не брала ипотеки. Так уж получалось, что ну, я такой консерватор. Я лучше накоплю и потом куплю через год этот весь год я буду собирать скажем так может и потрачу больше чем соберу но в любом случае не хочу влезать в долги особенного государства потому что долг это воронка неважно кому вы должны одно дело если вы должны человеку который вам близок вот у вас как бы взаимное уважение, доверие, да, ты помогала этому человеку, этот человек помогает тебе или помог какой-то момент. Это другой вопрос, поскольку ты знаешь, что этот долг будет отдан. Иногда бывает, что партнеры берут друг у друга, скажем, какую-то определенную сумму для раскрутки. Ну, вот, нужно. И потом оно себя окупает, есть. Постоянный доход, не страшно. Человек знает, что по частям отдаст друг другу и тут на уступки на, на встречу. Это совершенно иное. Но есть момент, когда человек должен и у него не получается накопить и отдать. Может быть, человек один тянет всю семью, может быть, трудные времена. Вот получилось. Бывает, что люди из-за любовных страданий, из-за предательство, ну вот, вгоняет себя в такую депрессию, им все равно жить не хочется, без разницы, как, что. Вот начинают собирать долги, перестают работать, не, не уделяют время своей работе, своим делам, и вот так накапливается огромный долг. Собственно говоря, не могут просто вылезти один долг за другим, и получается, что успешный человек превращается вот просто в такого вот бедолагу. начинает продавать вещи. А я говорила, лучше возьмите кредит, раз уж такое дело, чем продавать вещи, потому что любой человек, который продал хоть что-то для того, чтобы отдать долг, он дальше будет продавать. Он открыл эту цепочку, открыл эти двери, и все уйдет с молотка. Никогда не продавайте свои вещи, никогда не относите в ломбард украшения, никогда не думайте о том, что я покупаю что-то или мне дарят вот хорошо, если что, продам. Этого не делайте. Даже если вы очень благополучный человек, у вас все нормально на этот момент, и вы просто вот взяли и продали какую-то вещь ради денег, у вас будет все уходить, продаваться. Одно дело, когда люди, например, старые там э, украшения, или те, которые не хотят носить, и бабушкины ну, вот дома накопились там вещи, да, как лом. Вот сейчас магазины такой практикуют. Приносишь, отдаешь, и они говорят эту сумму, и на эту сумму кто-то добавляет, покупает новую вещь. Или если хватает, например, обмен происходит. Хотя... Магазины такие не учитывают ни старые вещи, ни ценность вещи, как э, антикварную, да, ни ценность камней и прочее-прочее. Они берут как лом. Если вот есть у кого-то желание, вот этот лом отдать и взять заметь за что-либо. Либо у них есть желание, например, вот на машину не хватает, они этот лом, который не носят, отдали, и эти деньги вот употребили, купили машину. Это другой вопрос, совершенно другой. Потому что бывает, что у людей накапливается вот советское времени вот с этими искусственными рубинами и прочее, и они отдают. Потому что носить все равно не будут, и они вот отдают это как лом. И взамен покупать что-то другое. Или эти деньги вкладывают куда-то. Им нужно вот просто избавиться от ненужных вещей, взамен взять деньги. Для чего-то. Но если человек относит туда, чтобы заплатить долг, у него все будет уходить. Почему я не рекомендую людям покупать секонд-хенде? Потому что если вы берете дешевые вещи, чужие вещи, вы всю жизнь будете так брать. Если вы берете дешевые духи, вы всю жизнь будете брать дешевые духи. Вы носите бижутерию уже в солидном возрасте, всю жизнь будете носить бижутерию. На больше вам не дадут. Пока вы не захотите для себя большего не потребуйте у вселенной, вам вселенная давать не будет. Ты же, ну как бы для себя как вот определяешь бюджет. Вот пять тысяч мне достаточно, пойду, если что, в крайнем случае там секонд-хенди куплю старые вещи, постираю, одену, вроде нормально, никто не знает. Все, ты определила себе пять тысяч, настолько тебе и будут давать всегда. А есть женщины, которые себя любят, которые могут взять ну, просто Огромную сумму из семьи пойти себе купить шубу. Прийти, и все радуются, никто не упрекает. Она говорит, ой, дети, вы знаете, я так мечтала о шубе, вот купила. Надеюсь, вы за меня рады. И все рады. Она любит себя, и все любят ее И мир любит, и Вселенная любит. Может, это где-то эгоизм, я согласна. Но в любом случае, если человек начинает отдавать свои вещи в ломбард ради... Оплаты своего долга, долга за мужа, еще за кого-нибудь. Все уйдет с молотка. Постарайтесь до этого не доводить. Никогда за последние деньги ничего не покупайте. У вас в кошельке осталось там 20 тысяч. Вот вы увидели вещь. Вот она стоит прям 20 тысяч, у вас еще 500 рублей там на такси осталось. Или, или такси вы вызываете через карту, предположим. И вы последние отдали, купили эту вещь. У вас долго еще денег не будет. Поезжайте домой. Или снимите с карты деньги, оттуда оплатите и купите, если вы хотите. Поезжайте, возьмите дома наличные, вернитесь и покупайте. Любой человек, который на, на последний купил, потом долго не мог никак восполнить эту потерю. Далее. Если э, вот вам нельзя давать в долг. Есть люди, которые не дают в долг. Не потому что они жадные, а потому что они обратно просить не умеют, они стесняются. Вот взял человек 100 тысяч, вот взял и взял, уже 5 лет прошло, эти 100 тысяч уже из-за этой девальвации и всякого прочего уже вообще ни во что превратились. Если он 5 лет назад мог за 100 тысяч машину купить, сейчас он ничего не купит за эти деньги. Ну, практически, что там, может, кольцо одно купит, ладно уж. Вот и мы... Стыдно просить, а человека наглу разъезжает, машину покупает, дом строит, а 100 тысяч не отдает. Понимаете? И что делать? Как просить? Как сказать? Неудобно. Поэтому в итоге он решает, что я больше отдавать не буду. Не стесняйтесь, потому что у людей есть такой момент. Но они же знают, что у меня есть. Ну вот я работаю, как бы. У меня есть эти деньги. Поэтому и просят. Вот что сказать? Сказать... Ой, извиняюсь, у меня нету сейчас. Это будет вранье. Ты себя будешь карать. Просто говоришь, я бы хотела помочь, но сейчас не могу. У меня другие планы, и я рассчитываю на эти деньги. Поэтому, к сожалению, я оттуда взять не могу. Если вы чувствуете, что после того, как вы отдали в долг, кому-либо, долго деньги не приходят, есть такое выражение, э, деньги обижаются, есть вот восточное выражение, деньги обиделись, говорит человек, или деньги отвернулись от меня. Почему так происходит? Вы отдали деньги тому человеку, который был недостоин этих денег. Он должен был в этот момент страдать, не должна была ты помогать. После того, как ты отдала ему деньги, у тебя долгое время денег нет, не приходят деньги. Если ты чувствуешь, что ты отдаешь в долг и долго не идут деньги, значит, делаешь следующее. Говоришь человеку, я не могу отдать. прям открыто. К сожалению, у меня уже не первый раз, когда я в долг отдаю, потом у меня не приходят деньги. Поэтому скажите, что вы хотите. Я возьму, куплю, с вами поеду, прям заплачу, а потом вы мне вернете. И посмотрите, насколько необходимы этому человеку эти деньги. А если вы должны... Постарайтесь быстрее отдать. Потому что деньги ⁇ это воронка. То есть долг ⁇ это воронка. Если вы должны, эта воронка будет тянуть и тянуть вашу энергию, вашу жизненную силу, ваши деньги постоянно. Пока вы не заплатите, не закройте, даже 100 рублей должны, у вас не будет собираться, пока вы не заплатите и не закроете этот долг. Неважно, кому вы должны. Это не ваши деньги. Знаете, фильм был снят по мотивам Островского, пьесы «Поздняя любовь». У меня есть деньги, но я не хочу платить. Принцип такой. Хорошо сказали, конечно, отдай. Ну да, я взяла-то чужие, отдать-то свои. Поэтому много раз подумайте, при чем на такое идти. Потому что потом-то отдавать придется свои. Ну ладно, если эти деньги были необходимы для чего-то важного. А если вы взяли, накурались или поехали, отдохнули. Естественно, потом очень обидно, очень тяжело отдавать, но их нужно отдать, если вы хотите, чтобы у вас деньги копились. Ой. вот эта книга теней. Здесь заговоры моей прабабушки. Точнее, те заговоры, которые можно отдать. Или хотя бы перевести. Если напрямую их нельзя отдавать, э, да, дарить, их нужно перевести, тогда я, по крайней мере, не получу за это что-либо. Меня не накажут. Ну, наказать могут рублем. Имею в виду, ну, вот внезапные какие-то поломки, что-нибудь случится, придется второй раз купить, я потрачусь. Итак, это заговоры и ритуалы моей прабабушки. Я сейчас хочу вам подарить ее заговор, но э, переведенный мной, естественно, подогнанный, если так, грубо говоря, под русскоязычную публику. Чтобы для вас это было более понятно. Но, естественно, все э, основные ритуальные да, манипуляции, они остались как есть. И слова остались как есть. Просто переведено и немного видоизменено для того, чтобы для русской публики или русскоязычной публики оно было понятно. Итак. Это очень сильный заговор. Если вы правильно сделаете, вы очень быстро заплатите свои долги. Три утра, ранних утра, прям рассвета кряду, когда Луна убыльная, сейчас вот как раз убыльная Луна. Ну, посмотрите по календарю лунному, <coughs> чтобы рассчитать три утра кряду, ряду, неважно, какой день, недели, там, выходной или не имеет никакого значения. Раннее утро. Прям раннее утро, вот когда только солнце встает. Нужно проснуться. Можете перед работой сделать идти на работу. Вам нужно зажечь свечу и поставить на алтарь или на стол. Не обязательно для этого алтарь. Молча из-под крана наливайте вот молча, не разговаривая ни с кем. Становитесь перед окном, держите в руке чашу с водой, произносите три раза. И залпом выпиваете ставите значит эту чашу на стол берете свечу в руки становитесь там посреди комнаты или где вам удобно поворачивайтесь на четыре стороны света и каждый раз читайте по одному разу после оставляйте свечу догореть ну вот когда уже чуть-чуть останется можете косильником вот, ну вот таким например потушить свечу выкинуть все. У вас долги пойдут на убыль. Запомните, на убыльную луну. Здесь очень важно это, чтобы ваши долги убывали, уходили. Потому что если вы на растущую прочитаете, оно может не получиться. Вреда не принесет, но остановится на одном месте, станет и никуда не двинется. Убыльная луна. Раннее утро. Наливайте молча воду. Ни с кем не разговаривайте. Пока не, ум не умылись, ничего. Просто встали. Значит, перед окном начитывайте. Вы можете заранее сказать, что утром я кое-что буду читать. Пожалуйста, мне не мешайте, никто ничего не спрашивайте. Вот. После свечу поставили догореть. Можете своими делами заниматься, пойти дальше. Э -э Разговаривать, говорить, общаться, что хотите. Но свеча должна растаять. Поэтому рассчитывайте такое время, чтобы перед работой у вас свеча растаяла. Можете и потоньше взять. Срезать нельзя. Они должны быть целостны. То есть вы нарушаете целостность свечи. Вообще ничего нельзя нарушать целостность. Ничего срезать и отрезать нельзя. Оно должно быть как есть. Восковая свеча, естественно. Итак. начнем. Я не буду сейчас брать в руки, потому что мне так неудобно читать. Я надеюсь, вы поняли. Смотрите на значит, рассвет, смотрите в окно просто, хоть куда, и читайте три раза. Сидит на пеньке посреди колдовского леса старый колдун. Борода, седая до земли, свисает, плачет и плачет, слезами заливается, рыдает, задыхается. Чего плачешь, старик? А он мне в ответ. Я вместо тебя за твои долги плачу плачу, слезы проливаю и по твоим счетам плачу, и долги твои закрываю. Солнце взойдет, и долг с тебя сойдет. Старик сказал и приказал, как сказал, так и будет. Я про долг забуду, а долг про меня забудет. Как воду выпила, так про деньги и забыла. По счетам заплатила, избавилась. Вышла сухая из воды. Заклято. Говорите еще раз. Сидит на пеньке посреди колдовского леса старый колдун. Борода седая до земли свисает. Плачет и плачет, слезами заливается, рыдает, задыхается. Чего плачет, старик? А он мне в ответ. Я вместо тебя за твои долги плачу. Слезы проливаю и по твоим плачу. И долг, долги твои закрываю».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 И этого нигде нет. Это ее. Я не знаю, откуда. Может, бабушкина, матери, может, ее саму. Но я знаю, что очень быстро вам со всего света отовсюду так быстро соберутся деньги, что вы закроете долг. Кстати, закрыть долг в Вуду тоже очень сильно с мешками. Еще раз: сидит на пеньке посреди колдовского леса старый колдун. Борода седает, до земли свисает, плачет и плачет, слезами заливается.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 Старик сказал и приказал. Как сказал, так и будет. Я про долг забуду, а долг про меня забудет. Как воду выпила, так про долги забыла. По счетам заплатила, избавилась. Вышла сухая из воды. Заклято. И залпом выпили эту воду. Ну, возьмите чуть-чуть, там, 100 грамм воды, не знаю. Не столько, чтобы не могли пить. Выпили. И поставили чашу сюда. Ну, чашу можете потом использовать, где хотите. Это не имеет никакого значения. Далее. Взяли свечу. Встали посреди комнаты, почитали, глядя в одну сторону, повернулись в другую, прочитали, повернулись в другую. На все четыре стороны света вы должны прочитать, чтобы отовсюду пришла вам помощь, быстрее долг закрыть. Четыре раза читайте, естественно. Деньги были взяты, деньги обратно отданы. Со всех сторон света они придут. С неба, с воды, с огня с земли. С юга, с запада, с востока, с севера. Все силы воедино соберутся, и долг мой будет отдан. Свеча тает, и долг тает. Заклято. Повернулись еще в одну сторону. Деньги были взяты, деньги обратно отданы. Со всех сторон света они придут. С неба, с воды, с огня с земли. С юга, с запада, с востока, с севера.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 Они придут с неба, с воды, с огня, с земли, с юга, с запада, с востока, с севера. Все силы воедино соберутся, и долг мой будет отдан. Свеча тает, и долг тает, заклято. Это читайте как стих, как скороговорку, и читайте в полголоса. Не шепотом, а полголоса. Слышно для себя. Три утра к ряду. Сделали, и видите, как быстро ваши долги будут закрываться. Через некоторое время дайте отдых этой работе, раскрутиться, набрать силу, сделать. Потом снова, пока все долги не отдадите, никому не говорите, что вы делаете. Потому что могут спросить, ой, ничего себе, ты уже один долг отдала, или ты мой долг отдала, вот так быстренько. Не говорите. Вот когда все долги отдадите, тогда, если захотите с кем-то поделиться, тогда поделитесь. Заранее не надо говорить. Вот и все и здесь писать не нужно. Иногда встречаются такие тупые особи. Я, конечно, по-другому не могу сказать. Ой, я вот сегодня сделала, надеюсь, получится. Чего ты пишешь заранее? Это, во-первых. Во-вторых, ты сделала, замолчи и жди результата, когда будет, все закончится, тогда напиши. Или вот я хочу сделать, за сколько дней она сработает. Слушайте, это не на пульт управления, знаете, там. Как одна сказала, я фортуну хочу купить, и она будет работать. Да, будет пульт управления. Нажимаешь, она тут же сразу по всем банкам побежала, тебе деньги собрала в мешке, принесла и прям с крыши кинула тебе на башку. Вы понимаете, о чем вообще вы разговариваете? Малейшее неуважение к силам, а это неуважение. Через сколько дней с работы? А смысл есть вообще одну свечу потратить? Мне интересно. Вы рожаете ребенка и говорите: интересно, а этот ребенок кем будет? Уборщицей или профессором стоит рожать? А какой смысл я? А, а мне что за это будет? А сколько денег этот ребенок будет зарабатывать? А, а, а что я с этого поимею, Понимаете? Выражайте, чтобы любить этого ребенка, потому что вам это дано. Это практически правильное сравнение. Вы просите, уважайте силы и вы верите, что они вам помогут. Я свечу куплю, а сработает точно. Стоит вообще потратить одну свечу. А зачем это надо? А вот фортуну куплю, она работать будет. Она тебе не это, не гастарбайтер. Она богиня, если что. Если ты к ней относишься, как к рабсиле, она тебя пошлет очень далеко. Потому что она богиня не только счастья и удачи, она вообще богиня судьбы. Она может и гузном повернуться, знаете ли. Есть такое выражение. Так что поуважительнее, пожалуйста. Берете, делаете, уважайте эту силу. И даете возможность этой силе вам помочь. Когда все долги отдадите, можете сделать доброе дело. Кому-нибудь подарок подарить, кого-нибудь устроить на работу, не знаю. Кошек, собак покормить на улице. Сделать доброе дело в благодарность духам за то, что они помогли вам избавиться за короткое время от долгов. Что дает ритуалы избавления от долгов? Ну, например, насколько люди пишут, они выкупают все, что оставили в ломбарде. Отдают кредит, закрывают. Живут просто без долгов. Живут спокойной, нормальной, умеренной жизнью. И думают о том, чтобы дальше создать свою работу и ни от кого не зависеть. Всем удачи!